Все. Начинаем наш эфир в рамках Networking Фестиваля 20 ноября. Мы выбрали такой формат, пообщаться с нашими спикерами, познакомиться с ними онлайн заранее, чтобы они смогли рассказать о себе, поделиться с вами, какие они крутые, классные, и что вас ждет, в принципе, от общения с ними и на самом фестивале. Ведь они ведут какой-то мастер-класс. И вот сегодняшний наш... Гость эфира это Анна Юрина, которая, надеюсь, сейчас расскажет о себе. То есть я знаю, что ты у нас ведешь игру Эмуна какого-то mm -hmm. числа, а 20 ноября и да. же? же? Нет, <с> знаешь... я 20 веду Эмуна. Я веду эмоциональный интеллект. Это две разные игры. Да. Я уже за расписанием редко слежу в полном объеме, поэтому я так примерно знаю, кто ведет, а что ведет, уже к седьмому фестивалю смог это немножко делегировать, эту функцию. Но знаю, что ты наш постоянный спикер, постоянно с тобой на фестивалях видимся. Ань, расскажи немножко о себе, как ты пришла в текущей жизни. Конечно, на жизни приходишь. Ну, что о себе рассказывать? Я... У меня первое образование – это учительница французского языка. Второе – это французского. Французского. То есть я 20 лет проработала в школе. Угу. Вот. У меня трое дочерей. Второе образование у меня психологическое, причем я его получила ну, тоже больше 26 лет назад уже. Психологией я интересовалась всю жизнь, психологией и эзотерикой. И дома у нас очень много было литературы и психологической и как-то... Ну, разговоры у нас были не бытовые больше, а философские дома. Вот. Поэтому, как психология, я всю жизнь, вот, наверное, так. А, ну, как бы вот последнее время, я уже ну, плотно практику, я в школе уже сейчас не работаю, именно практикую последние три года. И начала я с техники радикального прощения, это, наверное, мой основной метод и основная тема, с которой я работаю. Чем больше я ее изучаю, тем больше я ее люблю. И мечтаю на вашем фестивале провести мастер-класс по радикальному прощению, кстати, все никак не получается. Ну э -э мы в декабре планируем как раз такой фестиваль по отношениям, там это можно вот прям, там уже отдушина такая будет для вот этих всех. Наверное, лучше на лето. Потому что там можно потом провести полноформатную игру с Это вот моя основная игра с я играю, uh -huh. потому что она не фестивального формата. А там можно будет убрести с кучкой людей куда-нибудь под березку и спокойно поиграть. Вот у меня такая мечта есть. Ну, до да, нам еще, конечно, дождаться. Либо соберемся все куда-нибудь на юг рванем. Слушай, а вот такой вопрос возник. Ну, то есть у тебя, говоришь, книжек много было по философии, психологии дома. А кто их туда uh -huh. поставлял? Кто, кто туда их? Ну, Во-первых, мне родители читали. Очень mm -hmm. много читали родители. Мама у меня прошла все кружки. У нас в Дзержинске было очень много. Это вот какие годы, то я не знаю. 80-е, 90-е. Как раз, когда пошли вот эти вот очень много кружков по, по саморазвитию, по, по духовным практикам. У меня мама через все это прошла, <laughs> через те кружки. Очень много литературы. Потом я сама читала очень много литератур. Как только у нас про философию заговорили в 10 в десятом классе, я сразу начала что-то такое вот читать для себя. Uh -huh. А почему тебе это было ценно, то есть что там такого? Почему именно в это стезю? Наверное, это способ, мой способ адаптироваться к миру, потому что я была девочка очень пугливая, робкая, боялась проявляться. При этом мне всегда хотелось, наверное, проявляться. Вот. И психология как раз она помогла помогает видеть, вот психология помогает видеть суть проблемы, что происходит. Потому что, чтобы решать какую-то проблему, ее надо видеть. А, а, если проблема не решается, значит, ее не, ну, как бы, она не сформулирована как проблема. Психология, она помогает расширить сознание, наверное, так. Ну, помимо алкоголя и наркотиков, есть еще психология. Некоторые подсаживаются на всю жизнь. Подсаживаются, да. И э, у, у нее много побочных эффектов, могу сказать. Потому что ну, э, вот, ну, метод радикального упрощения ⁇ это как раз метод работы с тяжелыми переживаниями, метод исцеления отношений, метод возврата к тебе энергии. И mm -hmm. очень много наших переживаний, очень много оттока энергии связано с нашими убеждениями. Uh -huh. которые у нас сидят в голове. Так вот, очень часто сейчас психология современная и количество всякой психологической литературы приводит к тому, что uh, у людей появляются новые какие-то убеждения. И они тоже нас ограничивают. Например, надо быть позитивным или еще что-то. Надо изгонять из себя плохие эмоции. Как раз у меня же будет про эмоции мастер-класс. Uh -huh. Ну, не мастер-класс, а игра мастер-класс параллельно все равно я буду рассказывать. Вот. И, и мы приходим к тому, что люди, которые занимаются духовными практиками, начинают э, подавлять свои эмоции еще больше. И вместо того, чтобы прийти действительно к единению с собой, к ощущению здесь и сейчас, они наоборот нач, ну, занимаются самообманом и иногда еще больше загоняют в себя какие-то проблемы или не могут построить отношения, как будто изолируют друг от друга. Вот. Поэтому да, мода не всегда хороша. Вот, ну, в свободе, в то есть по итогу хотели как лучше, получилось, что навязали еще куча целей, и теперь... Да, меня... не то что цели, а каких-то убеждений еще, потому что э, любая мысль, она хороша здесь и сейчас, любая, э, ну, каждая секунда времени что-то что свое требуется, в, в этот момент времени нужно быть злым мы отстоять свои границы, а в этот нужно быть слушающим. А мы начинаем какие-то убеждения прикладывать не к тому месту. Ну вот я они... часто да, сталкивался да, за, за свою жизнь, что часто вот какие-то сценарии в голове у тех же девушек, да, у ну, парней тоже, там какого-нибудь об, об идеальном принце, принцессе. И вот начинают вместо того, чтобы строить отношения, какую-то картинку рисовать. То же самое с заработком денег. Какие то есть прям какие-то такие, что надо успех так и так-то, нужно быть успешным. Никто не задумывается, что если внутри у тебя там все пустота, то к черту такой успех. Вот. Ну, это, кстати, очень сильно связано со страхами. И поиск идеального партнера, и поиск какого-то успешного успеха, иногда это страх успеха. Я настолько mm -hmm. боюсь, что у меня будет все классно, что я буду искать идеального и не буду работать с тем, что есть сейчас. Часто это завязано на страхе. Угу. Ну, и вот у нас аудитория, наверное, на, ну, в принципе, на фестивалях, и больше акцент на этом фестивале это те, кто ну, при, уже где-то на, начинают заниматься каким-то любимым делом. да. То есть есть обычно, что такое, есть люб, э, некая работа, где, которая приносит им деньги, закрывает какие-то потребности. Там льготы там на стоматолога, например, тоже очень вторич, хорошая вторичная выгода, у многих таких встречают там что чуть ли не там 1100 в год они получают дополнительно за счет услуг. И есть какое-то любимое хобби, которым они начинают заниматься, но боятся делать какие-то радикальные шаги, вот как раз из, что, ну, некомфортно, не боятся, там еще какие-то, ну, оправдывают там всякие, то что не хватает каких-то знаний, там еще 1100-1500 курсов не прошли, потом не прошли курс, как это все интегрировать в свой курс, и вот, и воз и ныне там. Вот, скажи, может, как-то твоя игра в этом плане может им помочь раскрепоститься, раскрыться. Да. Вот, кстати, как раз та игра, с которой я буду на фестивале, это она коробочка, она такая маленькая, называется, игра муна mm -hmm. вот. И она, авторы ее, это как раз бизнес-коучи, бизнес-тренеры. Mm -hmm. И создавали они ее, как говорит автор Инна Захарова, это эта игра, это сеанс одновременных коуч-сессий. Вот, то есть здесь есть иммунокарты, так называемые, то есть карточки, на каждой из которых написаны эмоции. И в игру мы как раз входим с запросом. Вот один из запросов, например, да, как, как ты сейчас привел пример. Я mm -hmm. вот чего-то хочу, но все думаю, что мне что-то там еще не готово во мне, да, или я еще не доучился. Ну, вот опять же, вот это вот страх. И, и можно войти с запросом, да, ну, я его помогаю сформулировать. Потому что все-таки запрос он должен uh -huh. в себе содержать э, образ результата, к чему же я хочу прийти. А дальше мы начинаем работать с карточками, и мы тянем э, карточки с эмоциями, которые, собственно, просто отдельные эмоции. Здесь, знаете, 216 карточек, их очень много. Это эмоции? Эмоций и чувств. А есть список. Я все хочу полный список эмоций получить все какие-то Обращайтесь. Получаются. Здесь система очень стройная, мне uh -huh. очень нравится, потому что есть элементарные частички вот их девять, вот девять uh -huh. лепесточков, девять элементарных частичек, это базовые эмоции, их всего девять, а все остальное, это либо разные интенсивности одной и той же эмоции, тот же страх, uh -huh. да, у него там 20 имен, это, сомнения, это тоже страх, тревога, uh -huh. страх, ужас, кошмар, это тоже страх, вот, то есть очень много интенсивности. И есть коктейли из эмоций, это чувства да, например, э, обида ⁇ это такое сложное чувство, оно содержит в себе и гнев, и страх, и печаль, и даже желание. Вот. И отсюда так много карточек, mm -hmm. потому что очень много чувств. Так вот, э, причем тут запрос, да, и вот то, то, про что ты спросил. Когда мы начинаем, мы на каждую карточку, мы рассказываем историю, как мы эту эмоцию испытывали, прямо вот буквально там на одну минутку. А дальше здесь на карточке есть коучинговые вопросы. Отвечая uh -huh. на которые мы начинаем понимать, а что же нам на самом деле ценно. Uh -huh. А что, что, вообще какая у нас может быть потребность незакрыта, да, психологическая потребность. Потому что на самом деле эмоции, они же неплохие, не хорошие. Эмоции – это маркеры потребностей наших. Так вот, играя в эту игру вот с определенным запросом, мы начинаем понимать, лучше понимать, а чего мы на самом деле хотим. То есть иногда этот страх оправдан, ну, и, может быть, даже оправдан, да? и может быть, да, действительно, туда не надо, потому что мы сейчас решили этим заняться, опять это какое-нибудь убеждение, потому что все сказали, что надо монетизировать хобби, а внутри у меня, например, потребность безопасности нереализованная. Угу. И играя в эту игру, можно это понять по себе, можно это услышать. Вот. У тебя, у тебя так глаза разгорелись, когда ты начал про игру рассказывать. Такие. Тут нет. А еще вопрос, смотри, вот это безопасность. Безопасность это эмоция, она относится к этим 218 или сколько штук, или это какое-то просто состояние, которое в ней их. Или... Безопасность на самом деле это базовая психологическая потребность. Но она как То есть, эмоция. Если представить пирамиду что что... Маслову, да, все знают угу. пирамиду Маслоу, и там есть разные... Уровни потребностей. Есть физиологические, а есть следующий уровень – психологические. То есть есть физическая безопасность, да, мы нуждаемся в том, чтобы выжить, чтобы нас не убили, чтобы была крыша над головой, да, чтобы было что-то mm -hmm. поесть. И есть психологическая безопасность. То есть фактически, если говорить о психологических потребностях, у нас их три базовых, всего три. Это потребность в безопасности это ощущение, что ну, у меня будет поддержка, или у меня достаточно ресурсов в этой жизни, чтобы справиться с жизнью, uh -huh. да, с задачами, это потребность в любви, uh -huh. то есть понимать, что э, я особенный, я э, могу самовыражаться, и я э, такой, как надо для той группы людей, в которой я есть, или для того человека, который рядом со мной есть, это такая в широком смысле в любви, да, не обязательно вот мужчин mm -hmm. и И третья базовая потребность – это потребность в уважении. Это mm -hmm. потребность осознавать, что я могу, я могу расширить свои границы, я могу защитить свои границы, я могу развиваться. Вот. Поэтому безопасность – это базовая потребность. А эмоции, то, что с нами происходит, то, что мы чувствуем, это сигналы о том, что, о, mm -hmm. я радуюсь, значит, о, сейчас моя потребность удовлетворилась. Да, или mm -hmm. наоборот, я чувствую сильный дискомфорт, например, гнев. Возможно, у меня сейчас что-то там с потребностью в безопасности, например, кто-то нарушил мои границы. Угу. Вот. Ну, А такие состояния, как там... Э, как она? Вот, э, состояние изобилия, состояние ну, благодарность, благости, она там, ладно, эмоция. А вот всякие вот эти вот... Почувствуй, э, соединись с энергией изобилия, знаешь, куча всего такого есть. Вот изобилие угу. это что? Это, Эмоции, ну, это, эмоции, одно из эмоциональных состояний какая то как это, состав или что это убеждение это образ мышления то есть есть мышление дефицита и есть мышление изобилия угу. это уже образ это, это образ нашего мировоззрения кто-то живет в состоянии дефицита всем не хватит а кто-то живет из состояния, что вселенная изобильна. И на самом деле я получаю все, что я хочу. Mm -hmm. Что я действительно хочу. Потому что действительно сейчас очень много хотелок навязанных. Мне это больно-то не надо, но говорят, что надо хотеть. Хотеть надо, да. А, ну вот смотри, просто я к чему, что изобилие. Вроде как ты когда входишь в отстояние, ты чувствуешь его. Но ну, получается что как бы чув чувство оно в теле то есть по, по идее это какая какое-то эмоциональное состояние какой-то вот э синергия или меню да как это назвать назвать то есть, состав нескольких эмоций вот да вот... ну вот когда ты ощущаешь изобилие вселенной Павел ты что ты при этом чувствуешь ну вот здесь видишь видимо может каждый свое то есть я чувствую благость расширенность да то есть такие вот разные и эмоциональные, и физические да, какие-то проявления. То есть, видишь, да. То есть, да, это физическое, да? Как будто бы вот расширение. Вот, вот соз состояние сознания – это расширение. То есть, внутреннее позволение себе помыслить о чем-то. Разрешить себе что-то. Да? Потому что в голове есть чувство. Постоянно сталкивался. Ну, по, по себе помню тоже такая больная проблема. Что... Просто хочешь о чем-то мечтать и понимаешь, что ты себя... внутреннего разрешения нету. То есть ты эту мысль даже не останавливаешь, что это внутренний запрет. А вот в этом состоянии, например, все, это можно. Ты себе это можешь это позволить. можно. Ну, можно позволить себе помечтать. Ну да, например, мама говорила, там, нельзя, нельзя, нельзя приходить в д... после девяти, а потом ты повзрослешь, но ну, все, теперь тебе можно. Что за чувство? Ну, вот здесь уже начинается досада, да? Ну, точнее, это точнее, тоже комплексы. То есть, если вот запрет, смотришь, как у других. Другим можно что-то достигать, что-то получать, там, быть успешным, там, будь, отдыхать на Бали, там, реализовываться как профессионалы. И ты смотришь, блин. Да, то есть, И... когда вот не было ощущения, что можно, да, вот это досада. А потом теперь можно, все, теперь можно. Что за чувство? А вот когда можно, да, вот, когда можно, блин, как классно, что есть такие примеры, которым вот, ты как бы начинаешь сам быть благожелательным и, и благонадежным, да, и вот этот стараться внести, ну как, значит, и, и те из себя, скорее, вот я бы так назвал. Если говорить о сигналах тела, которые ты сейчас посылаешь, то это вот расширение и вверх, это, это сигнал радости. То есть если mm -hmm. говорить вот об этих вот всего девяти маленьких частичек, uh -huh. то, то это состояние, которое ты описываешь, это состояние радости, потому что радость это всегда приподнятость, то есть и, uh -huh. тело, оно стремится к верху, да, это появляется легкость, и у тебя даже нет вот вперед, а у тебя именно вверх, то есть это какое-то наслаждение моментом, да, у радости тоже очень много имен, uh -huh. удовольствие, удовлетворение э, и так дальше, вот, uh -huh. поэтому... Э, изобилие, возможно, это как раз то, в чем, что в этот момент ты, у тебя удовлетворяется какая-то потребность. Скорее всего, это тоже про потребность в безопасности, кстати. Потому что потребность в безопасности, она всегда про ресурсы. И если у тебя не было ощущения, мне можно, это было ощущение какого-то ограничения, что у меня нет ресурсов. Потому что разрешение, это же тоже ресурс. Раньше у меня не было этого разрешения, а теперь оно у меня есть и как бы мои возможности расширяются. И здесь я уже могу и дальше, и потребности в уважении удовлетворять свою. Потому что теперь я uh -huh. могу. А я могу это всегда про уважение к себе. Uh -huh. А радость это ключик, к тому, что в этот момент эта потребность удовлетворилась. Да, вот сейчас с тобой говорим, я прям понимаю, что.. Ну, как раз наш, ну, в принципе, наши фестивали об этом всегда были. И вот предстоящий, он тоже как раз про возможность проявиться, да, таким какой-то есть, показать себя, получить вот это признание, поддержку, закрыть потребность безопасности, да, то есть, то есть там у нас есть как раз одно из нововведений, это площадка открытый микрофон, где не только мастера могут, ну, в принципе, и мастера и слушатели просто встать там, словно за столом в свободной зоне и какую-нибудь свою историю короткую рассказать. То есть, например, как они пришли к текущей жизни, или что-то важное, проверить концепцию. То есть у нас на одном из летних фестивалей как раз вот, ну, возникла у одного из участников потребность рассказать про нутрициологию, что ли, ну как же угу. про питание. Он говорит, можно мне поставить? Я говорю, ну вот в 10 утра вставай, после завтрака вот пока не начали, сиди в беседке и рассказывай. И он там и рассказал, то есть людям, там человек здесь собралось, тебя послушали, то есть человеку стало хорошо закрылось его потребности люди что-то полезно получились и мы вот взяли на заметку что ну, людям важно самовыражаться в том числе не только экспертам, да ну, кто эксперта послушать я вообще вот мне что вот ради даже иммуна можно пойти туда навис немножко вот. ну да повторяю что говорят только какое было маленькое зависание очень ага. так повторяю да мысли что кто что можно проявиться на открытом микрофоне а даже если только экспертов послушать, не проявляться, да, там, вот даже эмуна прийти поиграть, мне кажется, это того стоит, чтобы, потому что я сам уже подхожу, уже какой, ну, несколько лет учусь управлять эмоциями, потому что понимаю, что это очень, это ключ к самореализации в том числе. Да. Вот я как раз и хотела сказать, самовыразиться, да, ты сейчас говорил про то, что каждый может выйти, самовыразиться. А это как раз про, про, ну, про эмоции тоже, потому что самовыражение это тоже одна из... Очень больших ценностей, кстати, и в потребности в любви. Mm -hmm. Вот, потому что потребность в любви это ощущать, что я свой и я особенный, я неповторимый. А когда мы выражаем, мы вот эту свою неповторимость несем в люди, да, мы ее проявляем. Mm -hmm. А вот эмоции как раз это способ себя выразить, потому что мы очень часто ну, подавляем или не признаемся себе в своих эмоциях. А когда мы начинаем говорить о истинных своих эмоциях, мы как раз себя настоящего и проявляем. Мы находим вот этот контакт с собой настоящим. Это очень круто. Поэтому она называется ⁇ душевная игра для искренних людей, про mm -hmm. искренность ⁇ когда мы реальные свои эмоции показываем, мы и есть настоящие искренние. Слушай, ну тут может такой, знаешь, такой, ну, у меня такой вопрос раньше был, uh, и у зрителей, может быть, тоже. Uh, типа, знаешь, как звучит? Ну как же так? Легко быть на позитиве. А как вот этот вот сейчас чувство туда гнила, как вот это принять, потому что это же плохо, типа, да? То есть, и как его подавить, разрешить? Как его трансформировать побыстрее, чтобы туда в счастье? Не все же время унылым ходить? вопрос. Мне его часто задают, поскольку я сейчас много с эмоциями работаю. Ну, во-первых, это изначальное убеждение. Мы с него начали. Если есть убеждение, что есть эмоции хорошие и плохие, то плохие мы будем подавлять. Это однозначно. Если сменить это убеждение, на убеждение, что эмоции это просто сигнал, uh -huh. эмоции сигнальная функция, эмоция это сигнал о том, что что-то сейчас происходит с моей потребностью, либо она удовлетворилась, либо она не удовлетворяется. Как мы не можем раз и навсегда наесть или выспаться, так же мы не можем раз и навсегда удовлетворить свои потребности в безопасности, в любви и уважении. Поэтому нам важно организовать свою жизнь так, чтобы эти потребности удовлетворялись регулярно, а эмоции и хорошие, и плохие нам кричат. Вот это, если, если отрицательные, да, то, что мы называем отрицательные, Эй, -э, обрати внимание, дружочек, сейчас у тебя что-то не удовлетворилось, какая-то потребность. И если вы будете свою эмоцию отрицательную подавлять, то что вы будете дальше делать? Вы не будете эту потребность удовлетворять свою. Вы ее просто будете игнорировать. Ну, а игнорируя эмоции, это ведет потом к психосоматическим заболеваниям, и вот 50 верно. лет уже раз, развалишься. Ну или там раньше у кого-то, у кого что. Да, да. Вот, Поэтому, чтобы быть поэтому долго здоровым. В том, что... да, да, и другой вот ты еще спросил, что с ними делать, как же от негатива переходить к позитиву. Дело в том, что эмоции, первичные эмоции, которые вот быстро, она, у которых функция сигнализировать, она проходит очень быстро. Эмоции длится 3 минуты, это вообще максимум, а чаще угу. несколько секунд. А, но когда мы ее подавляем, она там в теле запирается и переходит уже в чувства, завязанные на мысли, и может с нами быть годами. Поэтому mm -hmm. единственный путь справит, справиться с эмоцией, да, и идти дальше, это как раз ее принять и прожить здесь и сейчас. Другого пути нет. Mm -hmm. Ну вот я с тобой полностью согласен, да, то есть я, я как раз эту теорию придерживаюсь, ну, практи, практикую. И вот бывает, знаешь, какой у меня момент, что я головой понимаю, что надо принять эмоции, я ее даже осознал. То есть я такое, я заставляю ее принять, а она, собака такая, не принимается. То есть я все равно ее, я ее проживать пытаюсь и прочее, то есть почему-то не хочет. Ну, максимум, что помогает, наверное, телом ее прям максимум выразить, какой-нибудь танец, просто подвигаться туда. А вот если вот в каком-нибудь, не знаю, в офисе, в общественном месте находишься. Или, ну, или даже не привязываться, то есть как, при, даже как принять эмоцию так, чтобы она, собака, принялась. Но здесь нужно разобраться в понятиях, потому что, когда ты говоришь в офисе или в общественном месте, то здесь вопрос не про принятие, а про выражение. Ну, даже про принятие общественного места не к сути, да, то есть, что не просто вот я сижу, вот почувствовал там какую-нибудь досаду, обиду, вот я uh -huh. осознал, говорю, ну все, ладно, я знаю, что я в досаде, все, но от того, что я осознал, она почему-то не высвобождается. Значит, ты ее не слышишь, скорее всего, что она тебе хочет сказать. Вот как раз вот эти коучинговые вопросы на карточках, угу. они как раз о том, что если ты эмоцию распознал, дальше спроси. Угу. Если ты испугался, спроси себя, чего ты боишься. Угу. А если ты раздосадовался, то спроси, с, какой, с каким препятствием ты сейчас столкнулся которые тебе не нравятся, потому что любая эмоция, она же про что-то. И ну, вот сейчас я начала, у меня два занятия прошло курса эмоциональный интеллект, эмоциональная зрелость, где мы будем как раз учиться задавать вопросы к каждой эмоции, которую мы испытали. То есть вот эту энергию, которая нам, угу. эмоции, а эмоции – это же энергия. И угу. вот чтобы верно эту энергию использовать, нужно задать верные вопросы. Для этого нужно понимать, про что та или иная эмоция. Вот если досада, то явно ты столкнулся с какой-то препятствием каким-то. Uh -huh. вот. и, и, и что толку просто быть в этой досаде? Недостаточно услышать эмоцию. Важно, uh -huh. важно э, использовать эту энергию на то, для, о чем она там, нам сигналит. Вот. Uh -huh. Поэтому здесь уже вопрос, как мне, что мне сейчас с этим препятствием сделать? Интересно, классно. Uh -huh. Потому что прям эмоциональная зрелость, это прям самое сердечко, прям, там, это прям не хватает, прям, вообще. Ну, я вижу и ну, слышу. Ну, я готов рассказывать сколько угодно. И, ну, тема эмоций мне интересна, поэтому я тут мог еще три часа рассказывать, да, и там куча всего, что я там практиковал, знаю, слышу, и вот... Но у нас эфир, конечно, минут на 20 тридцать на поэтому... Обращайся. Мы... Я провожу а... личные консультации как раз вот с такими вот карточками, где можно разобрать все, что я там чувствую что мне с этим делать. Кстати, пригла... приглашаю зрителей тоже. пишите mm -hmm. в личку и можно провести как раз консультации, которые будут основаны на том, как вам услышать свои эмоции и использовать их для достижения своих целей. Mm -hmm. uh, ну, давай, наверное, завершать очень благодарю тебя за такую yeah. очень для меня интересную jouer, тему беседу, эфир с тобой то есть пообщаться well, спасибо с тобой. тебе тоже, я так рада <с <deux> <с <с что получилось, я волновалась не всегда получается пообщаться как с человеком, как с профессионалом одновременно Вот я очень рад что у нас состоялся такой диалог скажи, может быть, ты что-то хочешь пожелать нашим зрителям, кто смотрит что себя для себя ну если в тему то я вам желаю можно без темы можно как доверять. идет доверять себе любить себя слышать себя потому что когда вы слышите себя и способны ну, идти за тем куда ведут вас ваши желания вы способны слышать и другого человека и не раньше вот Поэтому желаю вам быть в контакте с собой, со своими эмоциями. И приходите на игру 20 наимуна, а завтра будет эмоциональный интеллект, где мы как раз будем эмоции пытаться выражать через тело, выражать и распознавать. Там угу. она вся такая экспрессивная, веселая, называется эмоциональный интеллект просто. Да, завтра тоже будет, завтра, завтра тоже легкая отдушина. То есть нам 20 ноября такое все серьезно, такие все приземленные условно направления. А завтра можно с головой погрузиться и в шизотерический, и эмоциональные, и там, то есть во все, во все кто во что горазд Вот, поэтому приходите 5 и 5, и Кани на консультации, и 20. -го. В общем, еще раз благодарю тебя за эфир совместный. Спасибо. И все, давай прощаться. Всем Тогда пока. все, Спасибо хорошие дня, всем хорошего дня, все, всем пока. Спасибо. Спасибо.